Да, но с матерью здесь, конечно, очень ключевой такой момент. Смотрите, давайте разберем всю вот эту цепочку, понимая, что это не просто психологическая какая-то реакция, да, астральная, она связана, безусловно, с рунами. Мы сколько раз здесь прикасались к такому понятию, как мать? Прикасаясь к нему, мы подразумевали землю. Но ведь у нас в своем сознании тоже есть понятие мать, имеющее отношение к ней же. Да? Выставляя неприемлемость по отношению к своей собственной матери, мы автоматически переносим ее и на то понятие, которое мы разбираем, понятие земли. Невозможно любить землю, но не любить собственную мать, это аномалия. Это аномалия. Отношение к собственной матери мы однозначно перенесем и на силу земли, с которой мы работаем автоматически, так, так сработает психология. Да, так очень часто бывает, что сейчас вообще различные техники, различные семинары, курсы, там, школы и прочие ребята психологические около того пытаются решать вопросы с обидой на родителей. Надо сказать, что такая тема, если так вот положу руку на сердце, она возникла в, нашем, в нашей культуре совершенно недавно, правда? Обида на родителей раньше, ну скажем так, в советскую, например, она не культивировалась настолько сильно, как понимание источника всех, всех проблем. Ну, были родители, были с ним какие-то отношения, да? но так, чтобы выводить этот, ставить на предестал, сделать это фетишем, объясняющим все проблемы, такого не было. А поскольку этого не было, мы не застряли на это внимание. Если у нас в жизни что-то не получалось, я имею в виду советскую эпоху, мы брали инструменты и как каким-то образом там выкарабкивались из ситуации в рамках той колеи, в которой была возможность. Мало было этой колеи, значит мы ее расширяли или выходили на другой путь, на другую дорогу. Но никогда понимание родителей не становилось камнем преткновения для того, чтобы мы могли двигаться дальше. Но произошло невероятное. Вал литературы, который хлынул к нам в 90-х годах, психологически около того толка, они культивировали эту тему из книги в книги, она постоянно переходила. Родовые проблемы, проблемы с родителем, внутренний ребенок, кого там только еще не было. Да? И вокруг этой темы, ну по-моему, на ней не паразитировал только ленивый, очень ленивый, ну совсем ленивый, которому даже лень книжку написать. А так практически все. И Прошло, в общем-то, смотрите, уже 20, 25 лет прошло с этого момента. И вот смотрите, какой вывод мы с вами можем сделать. Если за 25 лет, ну хорошо, за 20 лет человек, изучая эту тематику, так и не сумел решить этого вопроса, и по-прежнему считает, что ключ его проблем находится в родительской семье, это не значит, что методики плохие, они разные. И там есть плохие, хорошие, глупые, умные, разные. Это говорит о том, что человек не хочет решать эту проблему на самом деле. Это очень удобное объяснение. А почему это удобно объяснение? Потому что подсознание знает, я в то время был маленький, от меня ничего не зависело. То есть какие с меня взятки? Они с меня гладкие. Никаких с меня взяток нет. Соответственно, очень удобно любую свою жизненную удачу объяснять проблемами в родительской семье. Психологически это настолько утвердилось, как убеждение, то есть на уровне будхиального тела это вписалось жестко, что если какая-то у тебя проблема есть, ищи корень да? в родительской семье. Все мы, мол, родом из детства и прочие все а, объяснения на эту тему дают возможность ничего не делать, вообще ничего не делать. Но ты же ни тогда не мог, что ты можешь сейчас? Вот вдумайтесь, пожалуйста, вдумайтесь. Те, кто и хочет решить родительскую проблему, даже она, если у них и была, они ее решают. Поверьте, она решается за один раз, переступил и дальше пошел. Потому что на самом деле это глупое объяснение, это не проблема. Если во взрослом человеке сорокалетнем осталась обида на маму-папу, это говорит о том, что проблемы его внутри по отношению к самому себе настолько глубинны, что решить их невозможно, а это очень удобное объяснение, потому что папа для женщины, в частности, это олицетворение внешнего мира, а мама для женщины это олицетворение внутреннего мира. Обиды на мать это обиды на самого себя всегда с психологической точки зрения. Сколько си... много силы надо иметь, чтобы сказать себе, это ты не права, это ты слабая. Неприятно. Очень неприятно сказать себе, ты слабачка. Все могут, а ты не можешь. Легче сказать, это, это мама-папа, это ее... Э, это она меня не научила, она мне там что-то не дала, она там еще, еще, еще что-то не то сделала, не так сказала, бросила, позабыла, позабросила. Да всех забывали и бросали. И в детских садах, и дома э, все через это прошли. Все через это прошли, только один переступил и дальше пошел, оставил это дело как хохму. Ваш ребенок у нас, ваши требования в 6 часов в садик закрывается, заберите его уже наконец, вот и все наши требования. Но это удобно спотыкаться на этом, на этом барьере, удобное объяснение. А как эффект нет контакта с, с землей, нет контакта с природой, потому что мы на нее переносим. Мы на нее переносим наша невозможность решить вопросы со самой собой и с матерью. Не принимая мать во всех ее проявлениях, мы не принимаем и землю. Вопрос закрыт. Вот, поэтому увидите, пожалуйста, вот этот вот глубинный смысл. И киназ показала, Кеназ сейчас показала, как ты можешь себя проявить в этом мире. И как только пошел контакт с миром, сразу вот это вот подкатило. Потому что а как я могу себя проявить, если мир для меня есть суть, мать, мать я не принимаю, на нее обижаю, значит я обижаюсь на этот мир, еще чего я тут проявлять себя буду? Не буду, не буду я тут себя проявлять и все. Просто поверьте, эта проблема заканчивается одним простым осознанием. Вы взрослая, она старая, на кого там обижаться? Не обижайся, я осознанно вроде говорю, что... Всё, это что ваше хранение, взрослое знали, это... сознание, но детское да. сознание ваше, которое хочет оставаться ребенком по-прежнему. Оно очень хочет оставаться ребенком по-прежнему, потому что с ребенка никакого спроса нет. Это прям был внутренний ребёнок, да. Слушайте, ваш, ваш внутренний ребенок, отправьте его там в детский сад, в пионерские лаги, пусть он займется нормальным взрослением, а вы, взрослая женщина, прекращайте его культивировать. К этому моменту внутренний ребенок уже давно должен подрасти. Прекратите взращивать вот эту паразитирующую тему недеяния. В своем собственном сознании. Вы только задумайтесь, для чего к нам в этот сложный период для нашей культуры хныло этот поток литературы, которая вся насквозь пропитана. Вы ни в чем не виноваты, занимаетесь внутренними проблемами, взращиваете своего внутреннего ребенка, то есть займитесь вот этим вот странным делом, только ничего не делайте. То главное ничего не делайте. Сидите на диване, сидите на нем, ничего не делайте, занимайтесь психологическими проблемами, да, там, поиском нирваны, взращиванием внутреннего ребенка, но только не деяния. Как лихо выкинули вообще пол страны из конкурентной среды. Никто ж ни на что не способен. Все взращивают внутреннего ребенка, детский сад какой-то. Если. А делом, то кто будет заниматься? Кто будет заниматься делом, а некому, все, все, все, все время вкладывать не пойми куда, если мы долго будем культивировать вот эти вот свои проблемы в себе, да, вот это вскапывать и перекапывать, вскапывать и перекапывать на вашем внутреннем огороде, никогда ничего не взойдет, просто не успею, слишком много копаем, вам снесу сон про копание, да, да вот, слишком много копаем, да еще и на чужом огороде, все от этой же, всё, да, давайте уже переходите скажем так, от посадочных работ да, непосредственно уже к собиранию урожая, хорошо? Не та проблема, на которой стоит спотыкаться. Поверьте, не та проблема, на которой стоит спотыкаться. Запомнить надо, выводы сделать надо, а обсасывать их 40 лет не надо, иначе вы перестаете быть конкурентоспособным лицом в этом мире.